Всем привет! С вами я, Дмитрий Фресков. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня на ночь я хочу вам показать хачапуи по-мегрельски. То есть не открытые лодочкой, я вам такие уже показывал, на канале ролик висит. Там сравнение проводил, выпекал в печи, в дровяной и в духовке, а закрытые лепешкой. На самом деле, конечно, аутентичных мигрельских хачапури у меня не получится, потому что правильного сыра в Испании не найти, нужен и меретинский. Да и тесто для таких нужно ставить не на молоке, а на сыворотке, в которой этот сыр хранится. Но я постараюсь сегодня, учитывая названные мною отклонение, все-таки приблизиться максимально к оригиналу, по крайней мере, по качеству теста еще момент. У мегрельских хачапури, на мой взгляд, есть огромное преимущество перед ажарскими. Они даже на следующий день хороши. Их можно, например, в микроволновке разогреть, и будут ну, почти что свежие. Итак, для теста понадобится молоко, мука пшеничная высшего сорта, масло сливочное, соль, сахар, дрожжи, не обязательно свежие. А в качестве замены меретинскому, это молодой сыр, я взял рассольную моцареллу и рассольную жефету греческую. Начнем. Молоко надо немного подогреть и сразу добавить в него сахар и соль. Грею до температуры не выше 35 градусов. Дело в том, что оптимальная температура для жизнедеятельности дрожжей 26-28 градусов, учитывая, что в помещении у нас все-таки немножко прохладнее. То догретое до 35 градусов молоко будет постепенно охлаждаться, то есть 35 верхней границы будет самое то. Сюда дрожжи, немного муки и размешать. Это делается в первую очередь для равномерного распределения дрожжей в молоке. Если вы будете использовать сухие, то разводить их в молоке не обязательно. Ну и блюда не будет, если все-таки растворите. Теперь можно выливать эту смесь в муку и начинать перемешиваться. На этом этапе особенно стараться вымешивать не надо. Кстати, это можно делать как вручную, так и миксером. Как-то более-менее однородности добились, можно в кусочку добавлять размягченное сливочное масло. Вот сюда его. Тесто сразу становится мягче. Первое вымешивание по времени минуты 3-4. Больше пока не надо. Довели до однородности и все. Теперь посудину надо смазать растительным маслом. Выложить сюда тесто, накрыть влажным полотенцем, чтобы оно не заветривалось. И оставить на час в теплом месте. У меня такое в духовке. Лампочка обеспечивает достаточную температуру. И еще большой плюс. В духовке сквозняков нет, так что поверхность теста точно не пересохнет. Встретимся через час. Смотрите, тесто поднялось отлично, и вот теперь надо как следует поработать руками, обминка складыванием. За этот час клейковина как следует набухла, дружи успели поработать и накачали тесто углекислым газом. Вот его-то надо выгнать, ну и соответственно насытить тесто кислородом, клейковину вымешиванием развить. Короче, месите руками минут 15-20. Не ленитесь. И не переживайте, сегодня больше так похать уже не придется. Вот так вот достаточно. Видите, как оно выглядит? Совершенно другое тесто после такого вымешивания получается. Опять смазываю посуду маслом и тесто возвращаю. Опять в духовку. Примерно на час. И вот так выглядит готовое тесто, то есть примерно через два с половиной часа после начала процесса такой вид, опять обминка. И надо разделить его на две части по числу будущих хачапури или хачапурий, кто знает, напишите, склоняется слово или нет. Надо эти куски подкатать в шах и оставить в покое примерно на 15-20 минут. Сейчас клейковина в тесте очень напряжена, и растянуть нормально, раскатать лепешку сложно. За время отдыха тесто натянутая клейковина ослабнет, и раскатывать лепешку будет гораздо проще. Я пока займусь натиранием начинки. Чем больше сыра в хачапури, тем оно вкуснее. Кладите начинки по весу столько же, сколько теста. Ну, может быть, чуть-чуть меньше. Можно приступать к формовке. Духовку я уже разогрел. Температура 190-210 градусов. Выпекаться будет минут 20, но все духовки пекут по-разному, поэтому следите за внешним видом. И еще вы обратили внимание, что хачапури, ни этот ни аджарский на расстойку не оставляются. Я присмотрел целую кучу роликов с грузинским мастер-классом, я перечитал целую кучу грузинских рецептов и нигде про ни слова не прочитал, не увидел. Почему, не знаю. Если кто-то знает, почему так делается, напишите в комментариях. Ну что, живем на ночь, пока готовил, уже и ночь пришла, 22.43, как раз таки для наращивания боков. Так, ну, вот этот вот шмат я ну и еще. А! Слушайте, такое пушистое, такое нежное тесто, просто сказка. Жалко, что сыр не мерезинский, но это классно. Это очень классно. Что хочу сказать. Обратили внимание, два края мы хачапурины, первой, вторая стоит в духовке. Слишком тонкое было тесто, и в этих местах прорвалось, и сыр немножко вытек. Поэтому, чтобы вот этого не происходило, раскатывайте ваше тесто плотно. А еще лучше, если у вас есть время... Выбраживаете второй час, первый час, вы при комнатной температуре, в тепле, а второй час, пусть дольше, но в холодильнике дайте бродить тесту. Там может удлиниться процесс выбраживания там, до двух, до трех, даже до четырех часов, но тогда пузырьки в тесте будут мелкие, крупных не будет. И опасность разрыва теста по краям вы нивелируете, ну, по крайней мере, сильно уменьшите. Извините. Обожаю хотя Хатябурю. Добавить буду за кадром. Короче, готовьте. Штука классная. Готовьте сразу много. Показано в ролике, конечно, теста хватает на две лепехи. Вы их быстро съедите. Готовьте сразу штуку 8. Когда у вас останется на второй день. На второй день эту лепешку прекрасно можно разогреть в микроволновке. И она будет ну, почти такая же, как свежевыпечная. Короче, это вот такой рецепт. Вот такое блюдо. Очень вкусная. Готовьте и наслаждайтесь. Напоминаю, по промокоду ФРЕСКО вы можете очень неплохо сэкономить, приобретя на Самура. Спасибо за компанию. Всем пока.